Раз, как видно, как слышно. Поставьте циферки от 1 до 10. Проверим качество звука. Раз, раз. Все замечательно. Давайте встречаемся буквально через 5-7 минут. И будем проводить последнюю презентацию 2016 года. Это должно быть весело и позитивно. Давайте. Привет, друзья. Как меня видно, как слышно, как настроение как ваше новогоднее, ого-го, предчувствие больших праздников? Все супер, супер. Я сегодня, кстати, я сегодня, кстати, не, не девочка-снегурочка, я сегодня большой злой викинг. Да, викинги тоже с косичками ходили. Вот, с Дед Морозовском всём. И, в общем-то, а, общем сегодня мы с вами будем проводить последнюю презентацию 2016 года. А, это прямо здорово. Я очень рад, что мне выпала такая честь, Поэтому сегодня мы будем на позитиве, мы будем классные, мы будем здоровские и а, сегодняшней презентации. Я сразу скажу, из чего она будет состоять. А, сначала мы, мы поговорим о биткоине, мы поговорим о криптовалюте, о том, как это все устроено, зачем это было все придумано. Постараемся сделать это максимально позитивно. И а, во второй части мы посмотрим, как непосредственно сделать хорошие деньги, используя, возможно, самый глобальный тренд в мировой экономики а, — криптовалюты, биткоин. И сделать это, чтобы это было весело и здорово. Сейчас по всей территории нашей огромной страны наши команды проводят корпоративы, собираются вместе. Буквально через несколько дней мы с командой «Новосибирцы», где я сейчас нахожусь, поедем. Мы сняли уже шикарный совершенно дом, в котором там сауна, бассейн, все здорово. Мы будем там отдыхать, мы будем там общаться, строить планы на год. И я всем вам, всем вам вообще желаю по максимуму вливаться в нашу замечательную команду, название которой «Просто бизнес», вы это видите на экране, и сейчас мы с вами об этом поговорим. Единственное, о чем я хотел бы сразу вас предупредить, я прошу вас реагировать на то, что я буду говорить в чате. То есть, например, я скажу, поставьте там плюсики, кто согласен, поставьте минусики, кто не согласен и прочие моменты. Это даст нам возможность общаться интерактивно, и это самое интересное в этой истории, даст нам возможность быть соучастниками, не побоюсь этого такого неоднозначного слова, соучастниками нашей презентации. Договорились? Поставьте плюсики, кто согласен. Супер! Спасибо, друзья! Ну что ж, давайте поехали! Итак, мы сегодня говорим о том направлении, которое мы продвигаем нашей командой. Команда «Просто бизнес» — это целое движение, это целая философия. И самым важным пунктом мы ставим простое человеческое счастье. Вот, друзья, скажите, пожалуйста, в чем заключается счастье для вас? Например, у кого какие мысли? Сейчас время написать что-то в чате. Здоровье близких. Прекрасно, на самом деле. Жить! Недавно вышел потрясающий клип на это, на это дело. А, так, здоровье, совершенно согласен. У кого-то, например, есть такие люди, которые... Карьера, например, свобода. Свобода, в том числе и финансовая, я тут вам, да? Удача, прекрасно. На самом деле, а вот... Удача это то, что иногда бывает, знаете, вот, иногда говорят человек, ну, удачливый прямо. А, так, хорошо, сугубо духовное развитие, свобода. Давайте просто попытаемся это разбить на несколько, на несколько частей. Итак, смотрите. Представьте себе большую пиццу, которой состоит из разных кусочков. Для кого-то ближе один кусочек, для кого-то ближе другой, на пицца ассорти, и тем не менее все вместе это дает понимание счастья. Например, карьера. Возможно, это не самое главное, но это тоже важный момент, когда мы развиваемся по карьере, когда мы растем, когда мы а, достигаем новых вершин, это здорово. Духовный рост. Абсолютно согласен с Станиславом, который здесь писал. А, это важный момент, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это сугубо правильно, например, да? когда а, ты развиваешься в нужном направлении. А, яркость жизни. Друзья, праздники, путешествия и прочие вещи. Без них сложно представить себе счастье. Тем более, что в ближайшем будущем мы как раз с теми людьми, с которыми у нас близкие отношения, соберемся за новогодним столом и будем поздравлять друг друга. Желать всего самого искреннего, всего самого доброго. Вообще, что можно придумать самый, наверное, такой светлый и однозначно позитивный праздник. Новый год. И отношения, это очень важно. Это все-таки семейные праздники, я желаю каждому из вас встретить их с любимыми людьми. Далее. Окружение. В общем-то, продолжаем момент. Посмотрите те люди, которые будут вокруг вас. И, возможно, это те самые важные люди в вашей жизни, которые вот, вот, соберутся вокруг вас за новогодним столом. Здоровье. 1 января мы все будем немножко жалеть о том, что мы активно поздравляли друг друга 31 декабря и в Новый год. Но, тем не менее, в этот момент мы еще раз поймем, что здоровье – это важная составляющая человеческого счастья. Согласны? Поставьте плюсики, кто согласен. Далее. Личностный рост. Преодолевать себя, достигать новых вершин, развиваться, познавать новое. Это все личностный рост. И это то, что наполняет нашу жизнь. Я недавно познакомился с одним мужчиной, он достаточно крупный инвестор, владелец завода. И мы с ним общались, он говорит, я не могу понять, как так выходит, так как так выходит, что многие ему 61 год, он занимается спортом, он активно инвестирует, он в том числе инвестирует в биткоин и так далее, в самолете познакомились. Он говорит, я не могу понять, многие друзья мои уже к 50 годам уехали себе на дачу, просто пьют и обсуждают какие-то а, какие бытовые вещи, какой сосед там плохой, козел, например, да, еще какие-то проблемы и так далее. И говорит, я, вот, а, вот этот мужчина, Юрий Михайлович, его, да, вот это Сказал, я отказался от многих людей в своем окружении, потому что они стали нести негатив. Я готов развиваться. Он отжимается каждое утро 64 раза. Он говорит, мне 63 года, я один контрольный. Я такой думаю, ну ничего себе. В общем, и он меня заставил на многое посмотреть иначе. Дальше. И деньги. Деньги. Друзья, это определенная мера свободы. Это определенная мера такая... Мера волшебства, которая есть в нашем мире. Большинство вещей мы можем сделать с помощью денег гораздо проще, чем без них. Неважно, отношения, это личностный рост, путешествия или еще какие-то вещи. Это то, что является кровью нашего общества, то, что наполняет его. И чем больше денег протекает ну, в вашей жизни, тем более яркой и насыщенной она может быть, если вы правильно распорядитесь своим временем. Потому как в вашей жизни времени должно хватать на все, на все вот эти кусочки пиццы, о которых мы говорим. Поэтому наша цель, наша концепция – освободите время для жизни. Не надо всю жизнь посвящать тому, что вы зарабатываете деньги. Живите, наслаждайтесь, пускай деньги к вам приходят гораздо легче, чем, чем приходили в прошлом году. Ну что ж, поехали. А... Я сейчас, перед тем, как непосредственно перейти к вопросу там, биткоина, криптовалюты и прочего, я расскажу вам, что такое интернет. Интернет в мировой экономике – это вещь, которая поменяла ну, буквально все. Она сузила всю планету до, рамка, ну, до рамок одного города, фактически. Вы можете легко в любой момент зайти а, в интернет и посмотреть, что произошло, например, в Лос-Анджелесе, в Мельбурне, в Сиднее, там, в Новой Зеландии и так далее. А, вы можете купить там товар, заказать или еще что-то. И самое интересное, что интернет изначально создавался, вот а, 60-е, 70-е годы нашего века, как цепочка связанных между собой компьютеров, которые были одного уровня. То есть не было главного или не главного. Это все было просто для обмена информацией. Это была потрясающая идея. Но сейчас интернет, обратите внимание, он из децентрализованного понятия превратился в что-то а, очень централизованное. Простой пример. Google. Поставьте, пожалуйста, семерочку, у кого есть почта Google. Угу. И самое интересное в этой истории в том, что Google а, начинает понимать, а, сколько вам лет, как вас зовут, какую рекламу вам выкладывать. Когда вы смотрите YouTube, он индексирует, смотрит а, там различные вещи. То есть, например, многие женские рекламы не показывают мужчинам, и наоборот. И много тому примеров, вы постоянно находитесь под контролем. Почему? Потому что 40% мирового интернета принадлежит Google. Представили? 40%. Почти половина. А, туда входит и YouTube, и еще очень многие сервисы, которые мы с вами знаем. Даже собственные социальные сети. И самое интересное в этой истории, что второй, второй самой большой частью интернета это является Facebook. Они вдвоем забирают больше половины всего, что есть в интернете, и так или иначе контролируют. И сейчас вы не вправе решать, есть у вас реклама или нет, какая она должна быть, и так далее. И у вас отобрали право просто пользоваться свободным доступом ко всей мировой информации. Где-то вы должны либо заплатить, где-то вы должны обязательно смотреть рекламу. Предположим, я хочу, чтобы вы запомнили эту мысль. Когда децентрализация приходит куда-то, что изначально очень широко распространяется, будучи свободным, в этот момент она начинает служить совершенно другим людям. Когда вы приходите в магазин и покупаете, э, не знаю, любой кефир, там, не знаю, шоколадку, там, еще какие-то вещи, то э, с большой степенью вероятности вы несете деньги в карманы всего, э, там, 10-12 глобальным брендам, которые существуют на планете. Проведу простой пример. Э, Россия, щедрая душа, это вообще не российская компания, чтобы вы понимали. Знаете, вот этот шоколад такой, Россия, щедрая душа, самарский шоколад, он принадлежит совершенно другим компаниям. Вы посмотрите в интернете, э, вы узнаете, а может быть кто-нибудь знает, напишите в чате, кому принадлежит, например... Э, Россия. Щедрая душа. Как звучит, да? Нестлея. Так, правильно, хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, а домик в деревне. Хорошо иметь домик в деревне. Угу. Если не ошибаюсь, она предложит компании Вимбильдан, которая принадлежит, принадлежит компании Кока-Кола. Но, но, тем не менее, так или иначе, она входит в какой-то из крупнейших мировых концертов. И, обратите внимание, и обратите внимание в этой истории, что по факту по факту мы приходим и выбираем между монополистами. То есть мы выбираем либо одно, либо другое, но скорее всего это принадлежит одной и той же компании. Мы всегда переплачиваем за бренд, мы переплачиваем за рекламу, мы переплачиваем за все. И будем откровенны, качество не очень высокое. Если ты монополист на рынке, зачем тебе повышать качество? И более того, очень сложно пробиться со своей продукцией, если ты молодой предприниматель. Начните сейчас производить молоко, и совершенно не факт, что вы сможете занять какую-то большую нишу. Даже если молоко будет хорошее. Поехали дальше. Поехали дальше. И даже в еде, в экономике, во всем происходит централизация. Доллар. Друзья, казалось бы, самая твердая валюта в мире за последние 100 лет потеряла 95% своей стоимости. Могу объяснить почему. До 1913 года доллар был децентрализован. Доллар был равен золоту. И бумажка, долларовая бумажка, она была эквивалентна золотому слиточку, который лежал в, ну, в золотом хранилище США. Но с 2013 -го года появилась Федеральная резервная система США. Кстати, поставьте, пожалуйста, буковку F, кто знает, что такое ФРС. Возможно, самая глобальная структура в современном мире, в современной экономике. Федеральная резервная система США. Обязательно посмотрите в интернете, обязательно посмотрите видеоролики о том, как она работает. И вы увидите, что доллар фактически а уже сто лет не имеет никакой ценности. Точнее, его ценность раздута, несмотря на то, что она потеряла 95% стоимости. И. Вот я часто привожу такой пример, и мне очень, очень нравится. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто смотрел старый советский вестерн про ковбоев, «Человек с бульвара капуцинов». Там про Андрея Миронова, который приехал на Дикий Запад, привез кинематограф, привез кино. Ставьте плюсики. Смотрели, да, такой пример? И вот я хочу просто привести пример, чтобы вы просто понимали, когда доллар был эквивалентен золоту, и сейчас. Вот там был такой момент, Гарри, запиши на мой счет 10 долларов, тогда, когда главный ковбой захотел взять и разгромить салун, разгромить кабак. То есть за 10 долларов можно было разгромить кабак. Представили что? Скажите, пожалуйста, 10 долларов сейчас это 650 рублей, это еще при том, что доллар вырос, а рубль упал. Вот за 650 рублей, что вы в кабаке в современном разгромить сможете? Пепельницу? Это самый дикий погром, который вы можете себе представить. Это реально так. И... А, ну, в Магнитогорске даже дороже пепельницы, понимаете? То есть там это достаточно элитарно, там уже несколько долларов, то есть гораздо больше. И логика, логика очень простая. Деньги обесцениваются. Почему? Потому как они находятся в управлении конкретных людей. Не тех людей, которые владеют большим количеством денег, а тех людей, которые владеют деньгами в принципе. Владеют системой производства денег. Владеют глобальным печатным станком на всю планету. И, как ответ на эту вот, действительно глобальную мировую тенденцию, в 2009 году был создан биткоин, электронные деньги, полностью децентрализованная валюта. Но об этом я расскажу сразу, после того, как расскажу еще один замечательный пример. А, если есть люди, которые знают, что такое, что была такая компания Napster, то я бы вам раз, э, напомнил, что в 2000 году появился глобальный сервис, который позволял всем людям скачивать mp3-файлы, музыку, другими словами, а музыку по всей территории земного шара. Он глобальнейшим образом распространился, и он был очень востребован. Но потом его закрыли, потому как у него были единые сервера. Закрыли в связи с антипиратским законодательством, тогда Но ему на смену пришел а, такое а, замечательное явление, как Торрент. Напишите буковку Т, те люди, которые когда-либо что-либо скачивали с Торрента, или, а, например, не знаю, там, или их друзья скачивали с Торента и так далее. То есть, это то, что вошло в нашу жизнь. И идея Торрента заключается в том. Как был создан интернет? Абсолютно независимая система, где каждый компьютер где каждый компьютер имеет равнозначные права. Система, так называемая, ну, как бы одноуровневая система. Когда для того, чтобы закрыть эту систему или как-то повлиять на нее, нужно закрыть или повлиять на все компьютеры в системе. Сотни тысяч, миллионы компьютеров нужно закрыть для того, чтобы закрыть торрент. Плюс ко всему, плюс ко всему. Тут нужно еще, еще один маленький момент. Ну и, в общем, не буду рассказывать. Это как бы действительно нереально. Это примерно как взять большую лопату и разогнать ей толпу комаров, понимаете? Вот прям э, бить лопатой, дубасить, и вот пока всех не попереубиваешь. Это нереально. Даже медведя проще убить, чем толпу комаров. В связи с этим... На этом же примере возникли децентрализованные деньги. Деньги, которые невозможно контролировать целиком. Деньги, которые можешь контролировать только тот человек, который владеет каким-то кусочком этих денег. Примерно так же, как было когда-то золото. И фактически биткоин, он больше похож на золото. Потому как если у тебя есть кусочек, кусочек золота, он полностью твой. Даже никто не знает, что он у тебя есть. Но если но ты никогда не сможешь повлиять на все золото планеты. Вот, ну, никак, никак не сможешь пулеть. Даже если ты там очень-очень-очень крутой, там, не знаю, там, император всея Руси, там, или, или там владелец Федеральной резервной золотой системы. Это невозможно. На бумажную валюту можно, на золото нет, на биткоин тоже нет. Я, хожу, я сейчас вам покажу короткий видеоролик, который вам сможет а, донести более подробно, что такое биткоин. Потому как, если мы сейчас это не разберем, то вам будет не очень понятно, как вы сможете заработать за следующий месяц как минимум, как минимум а, 10 тысяч долларов. Об этом а, будет рассказывать мой партнер. Итак, давайте, друзья. Поставьте шестерочки, если вы готовы смотреть видеоролик. Э -э -э -э -э -э. Ну, точнее, правильно, О-хо-хо-хо-хо! Итак, внимание на экран. Я понимаю безусловно, что за полторы минуты, которые идет ролик, невозможно узнать про эту глобальную совершенно идею, захватившую миллионы людей по всему земному шару. биткоин. Но тем не менее, я могу сказать, что у нас есть для вас прямо праздничное супер поздравление. Я хочу, прямо желаю всем из вас в следующем году начать жить по-новому, начать, по начать что-то в своей жизни менять. Можно, причем прямо с денег. Для меня прошлый Новый год было первое знакомство с биткоином. Вот, для меня прошлый Новый год было первое знакомство с биткоинами. И я могу сказать о том, что в этом году в моей жизни действительно много что поменялось. Поэтому, друзья, давайте поехали дальше. На данный, момент, на данный момент банки берут огромные проценты за перевод денег. Чем же интересен биткоин? Это просто очень крутая, просто бомбовая вещь. Смотрите, представьте, что вы переводите 100 тысяч долларов, например, из... А, напишите какой-нибудь регион. Вот откуда вы? Вот сейчас все напишите свои регионы. Магнитогорск, а, Южный Урал, да, Москва, Челябинск. Ага, замечательно. Вот смотрите, вот, например, из Москвы в Новосибирск, чтобы вам через Сбербанк. Перевести. 100 долларов вам нужно заплатить 1% комиссии. 1 доллар. Согласны с этим? Даже если вы в Сбербанке переводите. Все, замечательно. Если вы используете такую вещь, как биткоин, вот, например, оп-оп-оп, смотрите, какой у меня крутой подарок сделали. Вот, э, если вы используете биткоин, то вы заплатите 1 доллар при переводе 100 тысяч долларов, из, например, из э, Новосибирска в Москву, или из Новосибирска в Лос-Анджелес, или в любую точку планеты, Неважно, 1 доллар за перевод 100 тысяч долларов. По-моему, это прекрасное сравнение. Биткоин действительно больше похож на золото, потому как он не подвержен инфляции, его невозможно напечатать бесконечно. Его никто не может контролировать, так же, как и золото, и минимальные комиссии. Так вот, смотрите, а теперь я хочу сказать вам одну простую вещь. В 2011 году один биткоин стоил один доллар. И если бы я тогда взял 1000 рублей и поменял на 30 биткоинов, ну и на 30 долларов, как это было раньше, курс был раньше, 30 рублей за доллар, то сейчас я бы с этой 1000 рублей имел бы 33 Биткоин. 33 биткоина или Сколько? 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов. Представили? 30 тысяч долларов сейчас это 2 миллиона. Представьте, с 1000 рублей 2 миллиона. С 1000 рублей 2 миллиона. Почему? Потому как его курс растет. Растет неостановимыми совершенно темпами. И это не может не восхищать. И те люди, которые работают с биткоином, они кроме того, что зарабатывают его, они еще и сохраняют биткоин, тем самым увеличивая свой капитал. И это здорово, потому как мы с вами должны понимать, сейчас хранить деньги в рублях тяжело, в долларах м -м, тоже непонятно. Биткоин, пожалуйста, пожалуйста, храните его, Но гораздо интереснее тебе биткоин зарабатывать. А как это делать, мы об этом будем говорить в ближайшее время. Поехали дальше. Биткоин – цифровое золото, я подчеркну, это дефицитный, его нельзя напечатать, он делимый, он делится на 100 миллионов копеечек, и поэтому биткоин всегда хватит на всех. Дальше, он транспортабельный. Одна секунда, и он на другом конце планеты, износустойчивый. Вы когда-нибудь видели, чтобы цифровой код снашивался? Далее, он известен, он набирает популярность. В каждой стране мира вы можете обменять биткоин на любую местную валюту, и он однороден, его невозможно подделать. Невозможно, фальшивое золото можно сделать, фальшивые деньги можно сделать, фальшивый биткоин – никогда. Абсолютно. Невозможно. Просто. Если у вас есть, то он есть. И только у вас. Далее. Давайте пробежимся по фактам. Машина, которая... Точнее, авто... компания, которая производит не автомобили, которая производит легенды, которая производит мечты. Это компания Lamborghini. Мне кажется, 90% парней по всему земному шару хоть раз мечтали о машине этой марки. Любой вообще. Да хоть игрушечной. По одной простой причине. Это не автомобиль, это мечта. И она первая стала принимать биткоины среди всех автомобильных дилеров. Вы можете обучиться за биткоин в Международном университете, например, в Кипре. Вы можете посмотреть сериал о криптовалюте «Стартап», и это тоже популярно. Сериалы не снимают о том, что не популярно, потому как сериалы должны быть популярны. И есть сериалы о криптовалюте. Дальше. Вы можете полететь в космос благодаря компании Ричарда Брэнсома, одному из самых известных биткоин-энтузиастов планеты. Далее. Послушать товарища, которого зовут Герман Греф, который возглавляет а, наш самый крупный банк России, Сбербанк. И он прямым текстом вам говорит сейчас, что, друзья, в ближайшие 2-3 года банковская экономика поменяется, либо рухнет. По одной простой причине. Те системы, те технологии, которые несет за собой биткоин, он полностью, полностью заменяет собой банковский сектор. И банкам, чтобы выжить, нужно быстро подстраиваться под криптовалюты. Как они это сделают, я не знаю. Это достаточно сложный процесс, но я знаю один простой момент. Криптовалюты уже пришли в, нашу, в наш мир, и а, отказываться от них это все равно, что как в том анекдоте. Приходит Чукчев в зоопарк, видит жирафа и говорит, таких оленей не бывает. Вот, и в общем-то все. И идет дальше не верить, но жираф существует. Понимаете? Поехали дальше. Я не буду рассказывать э, про видеоролик Германа Грефа, где он рассказывает о том, как они там провели исследование, как они убедились в этом. Вы можете спросить это у того человека, который вас пригласил. Это совершенно открытая информация. Просто сегодня я экономлю время ваше и э, знаю, что у вас будет о чем подумать в конце этой презентации. Следующий момент. Эти деньги вы можете обменять в банкоматах. Специальные биткоин-банкоматы находятся по всему миру и сейчас появляются, в том числе и в России. И наша команда делает все возможное для того, чтобы уже начать. В ближайшее время, в 2017 году, мы начнем устанавливать биткоин-банкоматы. Стопудово Можете запомнить и схватить меня за язык. В 2017 году вы увидите, что то, что я говорю, мы уже делаем правду. А потому как мы создаем товарообороты в миллионах долларов, и все это проходит через биткоин. Следующий момент. Вы можете путешествовать по всему миру благодаря а, биткоинам. Вы можете покупать технику компании Dell за биткоин. Вы а, можете покупать компьютерные игры за биткоин. И вы можете завести своим детям счета в биткоинах, потому что это гораздо проще, чем банковские счета. Не нужно ждать определенного возраста, паспорта или еще чего-то. Они могут им пользоваться так же легко, как, как своей собственной почтой. А вы знаете, что дети сейчас гораздо прогрессивны, чем мы когда-то были. Далее. Самые крутые, самые мощные, прямо супер монстры финансового рынка, Нью-Йоркская фондовая биржа, компания Visa, JP Morgan, Citibank и прочие инвестируют миллиарды долларов в технологии биткоина. Почему? Потому как они не хотят остаться на, на стороне, на обочине мировой экономики. И это нормально. Следующий момент. Биткоином пользоваться просто как раз, два, три. За, первое. Заходишь на обменник, например, в Второе. Создаешь с помощью своей почты э, личный кабинет. Пункт третий. Любой из платежных систем заводишь туда деньги. Пункт четвертый. Обмениваешь их на биткоин. Пожалуйста. Это даже проще, чем завести счет в банке. Это действительно делается раз, два, три. Если есть люди, которые смогли заводить деньги более пяти минут, я могу сказать, ребят, значит, вы реально, реально прямо старались сделать это подарок, сказать удовольствие. По-моему, это все очень, очень, очень просто. Мне кажется, аккаунт в социальной сети регистрируется дольше. Далее. Преимущество. 100% ликвидность. Обменивайте на любую валюту в любой точке планеты. Нет банковских комиссий вообще, представили? Я не представляю. Дальше, мгновенные платежи. Вся планета, все равно, что передали деньги товарищу, на 100 рублей, на биткоин, только в Японию, за то же время, если не быстрее. Анонимность, вот это потрясающая магия, вы представляете, вы можете переводить любые суммы денег, и никто на этой планете не знает, что это делаете вы. Хотя все эти переводы видят, и это здорово. И нет никакой инфляции. Поехали дальше. Вот небольшой пример выписки с одного из биткоин-кошельков. В режиме реального времени, обратите внимание, здесь на слайде, буквально за несколько минут было переведено 23 тысячи биткоинов, 28 тысяч биткоинов, 18 тысяч биткоинов и так далее. Вы понимаете, что 28 тысяч биткоинов сейчас, современным актуальным курсом, сейчас скажу вам сколько, не 900 долларов, как я сказал вам тогда, потому что он постоянно меняется, 968 баксов, 968 долларов, не знаю, видно, не видно. Вот, да, видно. восемь с половиной долларов сейчас, прямо сейчас, стоит за один биткоин. Почти округлим до тысячи. Так вот, 23 тысячи биткоинов — это 20 миллионов долларов, понимаете? 20 миллионов зеленых убитых енотов, понимаете? Уе, условных единиц, которые за секунду с одной точки планеты перешли в другую точку планеты, и никто не знает кто. Представьте? Я не представляю, но я очень хочу в этом поучаствовать, понимаете? Далее. 28, ну я даже расскажу. 28 тысяч биткоинов – это ну, примерно 28 миллионов долларов. Биткоин давно является активной биржевой инвестицией, и брокеры, которые чуть более современные, наблюдают за тем, как он работает, и зарабатывают на этом хорошие деньги. И самое интересное в этой истории о том, что вам не нужно быть суперпрофессионалом-брокером, для того, чтобы по максимуму наслаждаться в 2017 году торговлей, крипто трейдингом и всеми прелестями, которые дают а, самые крутые мега-профессионалы, существующие в этом мире. По одной простой причине, о которой детально вам расскажет мой друг и партнер. Перед тем, как я его объявлю, я скажу одну простую вещь. А, те из вас, которые активно включатся в работу и заработают несколько тысяч долларов уже за, за ближайшие 2-3 недели, вы имеете супер-привилегию получить часы премиум-класса, вы имеете супер-привилегию получить сумки Луи Вутон или а, Шанель, если вы женщина, и вы имеете возможность получить совершенно бесплатную поездку на другой конец планеты. С, сколько получается? 20 с лишним тысяч километров отсюда. Потрясающей красоты страна. Это Панама, которая находится между Северной и Южной Америкой. Самая яркая, самая красивая, самая потрясающая, и самая благополучная страна Латинской Америки. И мы летим туда в марте, дорогие друзья целой команды, так же, как мы летали на Кипр, так же, как мы летали в Панаму уже в этом году, и, и так же, как мы летали в Корею, ролик из которой вы видели в самом начале этой презентации. Поэтому, друзья, я приглашаю вас в мощную команду, в мощную идею, в а, потрясающую совершенно красоты концепцию и самый яркий 2017 год вашей жизни, который никогда у вас еще не был таким сочным, насыщенным, классным, потрясающим и разбивающим любые а, преграды, а, пороги и ваши собственные рамки. Этот год будет просто бомбезный. Я желаю вам всем большого, потрясающего счастья. После того, особенно как вы послушаете моего друга и партнера, потрясающего спикера, мощного лидера, человека, развивающего несколько регионов, человек, который прилетит сюда праздновать а, вместе к нам в Новосибирск за несколько тысяч километров. Почему? Потому что мы настоящая команда. Итак, Максим Брюнеткин, встречаем Макса бурными плюсиками в чате и прощаемся со мной до следующего Нового года. Встретимся 2 января на потрясающей планерке, которая будет для вас просто бомбезной, сюрпризной. Итак, Максим... Передаю тебе слово. И.. Где ты, Макс? Раз-раз-раз. Раз-раз-раз. Раз, раз, два, три. Максим здесь. Все, Макс, давай. Удачи, передаю тебе эстафету. Так, а, а, а, так, как меня слышно? Хорошо слышно? А, всем, а, всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Мое имя Максим. Большое большое спасибо, давайте прям большое спасибо напишем Дмитрию за ту информацию, которую сегодня он нам рассказал. У меня сегодня новогодняя красная кофта. Большое спасибо, Дмитрий. Эта информация, которую сегодня рассказывал Дмитрий, она уникальна. Она уникальна по одной простой причине. Об этом знает всего лишь 90%, да кого, наверное, 90%, 97% населения планеты не знают об этом вообще ничего. Вообще ничего, вы сегодня услышали уникальную информацию, и вам следует разобраться в ней более подробно. То есть наша задача была сегодня обратить ваше внимание на эту индустрию. Она очень большая, очень разносторонняя. Я вообще сегодня, если касается заработка, моя тема будет сейчас посвящена именно как зарабатывать эти самые биткоины, как зарабатывает наша команда, каких результатов мы уже добились, почему выбрали этот инструмент. Есть вообще таких три критерия, три основных касты людей, которые находятся на большом криптовалютном рынке. Первое, это майнеры. Это люди, которые сегодня, их можно просто назвать шахтеры. Это современные шахтеры, которые добывают современное золото, цифровое золото, которое стоит сегодня за одну цифровую монетку почти 1000 долларов цена сегодня. Вот. А без этих людей не может существовать рынка биткоин. Это особая каста людей с техническим складом ума. А для того, чтобы вам стать сегодня, так скажем, майнером, вам понадобятся инвестиции в размере там, 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов для того, чтобы купить как ну, более-менее... Приличное оборудование, снять какое-то помещение, ну и вот стать тоже шахтером, добывать, печатать, так скажем, новые деньги, которые сегодня пользуются большущим спросом на планете Земля. И не стара. Это вторая категория людей, и не старай трейдеры. Трейдеры ⁇ люди, которые понимают этот рынок, которые делают разницу на курсе. Так как у биткоина, допустим, если мы берем, цена меняется в сутки раз 100, а то и 200, а то и 300. Это очень скачащий актив, он на доллар, 2, три, четыре постоянно поднимается вверх, падает вниз. Вот. А также инвестора, это люди, которые сегодня купили биткоин, продали через год, допустим. Вот, есть такие люди. А самая важная, наверное, часть людей или касты, это люди, которые, мы их назовем энтузиастами, это люди, которые сегодня продвигают биткоин. Их по всей планете очень много, и они разными способами пытаются донести до людей идею децентрализованных денег. Идея, что каждый равный. Идея, что ваши финансы, вашими финансами управляете только вы. Если вы захотели отправить в любую точку мира, вы захотели это и сделали. С помощью системы блокчейн и биткоин. Вот, таких клубов различных много, но мы познакомились, на мой взгляд, с одним из самых уникальных. Самых уникальных биткоин-клубов. Называется он AirBit Club. Мы познакомились с этой идеей примерно 10 месяцев назад. Мы тогда поверили просто в голую идею, да, в голую идею, в людей. Начали развиваться в этом направлении, разбираться. Знакомиться все ближе и ближе, и буквально вот три недели уже прошло, наверное, да, три недели назад мы летали в Корею за счет клуба, за счет компании абсолютно бесплатно для того, чтобы познакомиться, с топ-менеджментом, посмотреть, как другие команды работают, посмотреть международный рынок, да, насколько там все развивается. Мы были приятно удивлены, мы были правда приятно удивлены. Лично я ожидал меньше вот этой поездки, а получил гораздо больше. Так что же такое Airbit Club? Основной целью и миссией Airbit Club является развитие биткоин, развитие биткоин по всей планете Земля чтобы вот эта идея самостоятельная, которая развивалась себе за Airbit Club, ускорилась, так скажем, в своем распространении по всей планете. Для этого uh, Airbit Club uh, проверенную бизнес-модель, uh, так скажем, применил. Вот. Это uh, внутри клуба, сегодня, внутри клуба есть uh, несколько бизнес-процессов. Один из них uh, — это трейдинг. Uh, допустим, смотрите, вот вы сейчас на этом слайде видите список основных бирж. Это биржи с разных стран. На биржах торгует Airbit Club. В Airbit Club, в Airbit Club торгуют, торги производят робот. Мы, когда летали в Корее, мы убедились лично в этом. Мы увидели, как проходят операции торговые. Мы посмотрели, на каких парах торгуют помимо биткоин. Мы увидели лично, э -э, своими глазами в прямом эфире, как совершаются сделки. В двух словах, э -э, допустим, если мы возьмем просто биткоин-доллар. Соотношение цены постоянно скачет. Если у вас есть э -э, такой робот, э -э, в котором вы выставляете критерии, Допустим, по этой, по этой цене продавать, покупать. Вот, ставите алгоритм и пошла торговля 24 на 7. Соответственно, чем больше у вас объем торгов, торговли, да, чем вы можете торговать, тем и больше профит. Airbit Club сегодня собирает биткоины по всему миру, делает прибыль для всех участников клуба, ну и, соответственно, раздает. Airbit Club – это закрытый клуб, закрытый клуб в который вы можете попасть только по приглашению. Соответственно, приобретя один из контрактов, один из пакетов, который вам ближе, ближе всего. Допустим, справа вы видите инвестиционные пакеты, слева вы видите пакет 250 долларов, 500 и 1000. 250 и 500 – это пакеты, так называемые тестовые, пробнички, для того, чтобы понять, как работает система, начать знакомиться с командой, начать знакомиться с системой работы, так как на вот этих двух пакетах прибыли, прибыли существенные, вы вообще не получите. Вы будете получать определенную комиссию с торгов, но она не принесет вам прибыль, если вы просто решите стать инвестором. Как минимум, это 1000 долларов. Вообще, 1000 долларов средний пакет – это тот, чем пользуюсь я, да, каким пакетом, и наши партнеры, которые делают большие результаты. Доходность. Доходность примерно от 0,2 – это минимум. Нету максимума, но сегодня наша статистика нам показывает, вот, допустим, за последний месяц статистика показала, что средний процент примерно 0,6-0,7. 0,6-0,7 процентов в день. Выплаты. Вы э, за выплатами вы отслеживаете в своей консоли, вы получаете личный кабинет, в котором можете отслеживать все торги и, соответственно, управлять своими деньгами в несколько кликов. Это все очень интуитивно просто. Обязательно после этого мероприятия обратитесь к человеку, который вас сюда пригласил, для того, чтобы он показал вам личный кабинет, как это работает, как он выводит, допустим, свои средства, как они ему капают. Вот здесь мы посчитали, э, это примерная прибыль, средняя такая, да, с пакета 1000 долларов. Работает он 300 дней, работает он 300 дней. Ожидаемый доход от 25% до 50%. Вот такая средняя циферка. От чего это зависит? Зависит это от качества торгов, ну и, соответственно, количества проведенных сделок. Пакет на 15 тысяч долларов. Он является, ну, так скажем, самым, одним из самых интересных. Вот от 15 тысяч долларов до 63, если у вас есть деньги, вот, это, вот, этот, вот этот пакет вас заинтересует больше всего. Во-первых, здесь прибыль гораздо интереснее. Она здесь от 50, до да, 55 примерно процентов. В среднем это где-то 60% процентов годовых. Там, от 55, вот мы здесь на слайде написали, до 75. Но смотрите, это не... Вот лично меня, например, привлекло не это. Инвестиции это очень здорово. Это очень здорово. У меня есть пакет, который да, приносит мне инвестиционную прибыль, так как я понимаю, что сегодня нужно заставить, чтобы мои деньги работали без моего участия дабы освободить время для жизни. Помните лозунг нашей команды? Время – это сегодня самое ценное, то, что у нас есть, и нам нужно, нам нужно запускать бизнес-процессы, которые работают без нашего, без нашего участия. И это только крупносистемный бизнес. Вот ту модель, которую я вам сейчас покажу, она называется «Multi-Level Marketing», является моделью крупносистемного бизнеса. Это процесс, в котором вы организовываете работу других людей простым языком. Смотрите, Airbit Club сегодня предлагает любому абсолютно участнику клуба зарабатывать дополнительные деньги, либо строить большой крупно-системный бизнес, зарабатывать большие деньги. Давайте посмотрим, что за бонусная программа. Первый бонус, первый бонус, он называется быстрый бонус за личную продажу. Допустим, сегодня я зарегистрировался в Airbit Club, мне понравилась идея, я вижу начисления, я вывожу деньги. Допустим, да, мне все нравится, я рекомендую своему другу. Если я порекомендовал своему другу и ему понравилась идея инвестиций, допустим, то я сразу же получаю 20%. Соответственно, любая моя продажа, любое мое подключение 20%. Это очень хороший процент. Но вот эта бизнес-модель, которую я сейчас покажу, она интереснее. Почему? Вот, если мы возьмем первый бонус, вы зарабатываете деньги только тогда, когда сами подключаете абонентов. То есть, что это значит? Если вы не подключаете, вы не зарабатываете. Соответственно, нужно постоянно продавать. Постоянно продавать, ну, не очень классно. Где же тогда освободи время для жизни? Согласны? Кто согласен? Кто согласен вот с тем, что я сейчас говорю? Кому хотелось бы, чтобы продажи сами продавались и... Продажи сами продавались. Кто бы хотел, чтобы процесс сам работал, а вы заходили в бэк-офис, Неважно, в какой вы точке мира, нажали кнопочку, обменяли биткоин, допустим, на рубли. Смотрите, что это значит. У вас существует две организации в системе. Одна левая, другая правая. После того, как вы зарегистрировали одного абонента слева, вы вот видите, а абонент второй справа, вот пунктирная линия, это линия, которая делит наш слайд на две команды. Соответственно, вы позвали своих двух знакомых, и дальше, когда они совершают те же действия, что и вы совершили, а потом и их люди делают то же самое, вы с этого всего товарооборота получаете по 10%. То есть один абонент слева, один абонент справа, с этого объема вы получаете 10%. И так в глубину идет. Более подробно вы с этим бонусом тоже можете ознакомиться после вебинара. Вы поймете его, так скажем, фишку. Есть третий бонус, в котором вы получаете по 10 долларов за любого зарегистрировавшегося абонента вашей сети. За любого. Как заработать, допустим, первые 510 долларов? Все очень просто. Пригласить человека на вебинар, либо на личную встречу, либо показать ему ролик. Зарегистрировать одного слева, одного справа, и вы сразу же заработаете 510 долларов. Быстрые деньги, которые вы можете заработать уже на праздничных, новогодних каникулах. И мы вам в этом поможем, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наши сети росли, наши люди зарабатывали. Поэтому этот бизнес построен очень просто. Если хочешь ты разбогатеть, если ты хочешь а, реализовать какие-то свои цели и мечты, помоги это сделать другим людям. Вот такая вот логика. Смотрите, плюс а, этот слайд еще показывает, что сегодня, сегодня не обязательно зайти на одну тысячу долларов, лучше зайти на 3000 долларов. Напишите, пожалуйста, что лучше, когда у вас один магазин работает или сразу три? Семь магазинов, десять, тридцать три, сразу десять. Ну вот, есть, есть партнеры сегодня на нашей встрече, у которых тридцать три пакета. Uh, у кого-то 14 пакетов. да. Кто-то сразу начинает строить сети, начиная с самого себя. Да, смотрите, вы можете поставить свои контракты, допустим, встать на 3 и заработать деньги за то, что вы поставили свои пакеты. 2 по 63 тысяч. Вот такие вот сегодня у нас партнеры. Вы молодцы. Ну, давайте, смотрите, еще раз разберем, как работает бинар и сколько можно сейчас теоретически при идеальной бизнес-модели заработать. Uh, на слайде вы пригласили двоих. Дальше. Вы вместе со своими друзьями помогаете им и регистрируете каждому по два. У вас уже в команде 4 человека. Дальше вы повторяете действия, помогаете двум, э, осталь... ну, двум партнерам, которые только подключились, сделать то же самое. И вот команда 8 человек. 16, 32, 64. Представьте, за каждую пару вы получаете. Вот здесь э, мы посчитали, если в месяц будут регистрироваться по два партнера. Я пригласил двоих. Мои два пригласили двоих, ну и так далее. За 12 месяцев таким вот э, нехитрым, простым достаточно способом у вас в команде появляется 8192 партнера. У вас э, в сети получается 4096 бинарных пар. И это превращается в цифру в 368 тысяч долларов. В 368 тысяч долларов. Вот такая вот цифра. Это простая математика. Но давайте представим, что, ну, может быть, не все так идеально пойти. И мир... Э, то есть не все складывается идеально. Согласны? Но представьте, давайте разделим это на два. А потом еще на 2. Сколько получилось? Напишите, пожалуйста, в чат. Сколько получилось, если мы разделим на два еще раз на два? 90 тысяч долларов. 90 тысяч долларов. Ладно, давайте еще разделим на 2. Еще разделим на 2. 45 тысяч долларов. 45 тысяч долларов. Но если совсем уж все плохо пойдет, вот прям совсем. Еще на 2 делим. 22 тысячи долларов. Сколько получилось? Кто, кто доделил? Напишите точную цифру. 22 с половиной тысячи долларов. Это миллион двести рублей. Разделите, пожалуйста, миллион двести на 12 месяцев. А, ну это тысяч получится. Что При а, самых а, печальных раскладах, если вы будете работать, если вы будете а, выполнять а, действия по системе, если вы не бросите это в течение года, будете регулярно делать, это не значит, то, что я вам сейчас сказал, зарегистрируйтесь на 1000 долларов и при самых а, плохих раскладах вы заработаете 22 тысячи долларов. Если вы ничего делать не будете, ничего делать не будете, а, вы не заработаете вот такие деньги. 22 тысячи долларов вы можете заработать минимум при максимальной отдаче, при работе со своей командой. У нас есть партнеры, которые заработали за полгода 40 тысяч долларов. Есть такие. Есть, конечно, кто меньше. Есть а, те люди, у которых там не все сразу получилось. Но если у вас есть цель, вы развиваетесь, вы идете, а, то цифры той, которая вас интересует, вы обязательно добьетесь. А что очень а, удобно в Airbit Club. Допустим, вам сегодня для того, чтобы выводить ваши деньги, не обязательно ждать вторника, либо двух раз в месяц, либо еще какие-то да, условия. Вы можете выводить в свободный любой день. И деньги вам придут от, они приходят от 5 часов там до, по регламенту до 72 часов. Деньги у вас на счету в любой день недели. Почему Airbit Club? Ну все на самом деле очень просто. Все люди на планете Земля у них разное финансовое положение, но всех этих людей объединяет три главных вопроса: где заработать, где сохранить и где приумножить. Сегодня Airbit Club это симбиоз, это такой некий симбиоз, это симбиоз интернета, да интернет-технологий, это симбиоз децентрализованных денег и плюс очень сильной индустрии, как малти-левел маркетинг. Это симбиоз. И здесь же тоже треножит такой, трезубец. Заработать, сохранить, приумножить. Заработать, да, пожалуйста, вы можете сегодня зарегистрироваться на любой пакет и уже в январе заработать первую тысячу долларов. Там Может быть 500, может быть полторы тысячи долларов. Сохранить свои деньги, отдав, отдав работу, даже если вы зайдете на маленький пакет, который не окупается, но если вы будете сегодня, отдадите на свои биткоины на трейдинг, вы будете получать прибыль выводить деньги в биткоин, и учитывая, какой сегодня рост биткоин дает, как минимум их сохранить и приумножить. Ну и, соответственно, приумножить, да, те возможности, которые дает Airbit на дороге не валяются, и те проценты, которые сегодня мы получаем и имеем, они обоснованы. Они обоснованы, это факт, и сегодня очень много пар пар пар партнеров на, ну, на территории СНГ, которые получают каждый день деньги, получают уже на протяжении 10 месяцев, могут их выводить свободно, поэтому, ну, по-моему, э, по-моему, э, Несколько раз в жизни нам приходят различные возможности. Вот эта возможность, возможно, одна из тех, которая пришла сейчас к вам. Вопрос, что делать со своей возможностью, ну решать, конечно, вам. Мы сегодня показали ту бизнес-модель, которой пользуемся сами. Сейчас, в 2017 году в Airbit Club будет год России, я в этом уверен. Потому что на самом деле, на самом деле, большая работа начинается только сейчас. После того, как мы слетали в Корею, как мы приехали, привезли все новости, мы стали уверены, уверены еще больше. И самая основная работа начинается только вот сейчас. Поэтому включайтесь. Вот на этом, вот на этом слайде вы видите цифры, которые мы сделали за первые там, полгода, чуть больше. 2,2, два, два два, ну, за 10 месяцев, да, практически. Два и два миллиона долларов это, конечно, старая цифра, но сегодня я не, не могу назвать им точно. Но это достойный товарооборот. И как минимум в 2017 году мы увеличим, ну, я думаю, в раз в 5 точно. В раз в 5 точно, потому что когда ребята ездили в Панаму, первый раз их было трое. И тогда а, вот, вера троих человек. Тянуло всю российскую команду. Сейчас мы слетали в Корею, у нас там было 26 человек. И сейчас на плечах 26 вот эта уверенность будет передаваться всем партнерам, всем участникам международного клуба. И сейчас мы уже много понимаем, много знаем, как работает AirBit Club. У нас есть четкое видение, и поэтому присоединяйтесь в 2017 году. Присоединяйтесь уже сегодня, а в 2017 году зарабатывайте свои первые биткоины. У нас недавно прошла внутри команды игра Лига Сопротивления, которая недавно закончилась. У нас появились победители, У них я не буду сейчас говорить. Скажу, скажу просто, что сегодня мы создаем экосистему внутри команды. Мы не только зарабатываем да, биткоины, мы не только рассказываем о биткоинах. мы стараемся развиваться, развиваться, помогать другим людям, людям развиваться. И придумываем различные игры, и тренинги проходят различные. Вот Лига Сопротивления позволяла в игровой форме э, достигать как бы, своих целей. Вот, она закончилась. На планерке, наверное, уже в новом году, все узнают, победителей. Я вас, ребят, поздравляю, вы молодцы. Вот. Несколько счастливчиков, несколько счастливчиков, в том числе, кстати, и вы, человек, который, может, возможно, сейчас первый раз слышит информацию эту. Э, у вас есть шанс. Абсолютно у каждого сегодня партнера, неважно, не когда он подключился, поехать уже этой весной в марте в солнечную Панаму. Латинская Америка находится рядом с Кубой. Я там не был, но говорят, очень и очень эффектный город. Вот, мы поедем туда абсолютно бесплатно. Все люди, которые выполнили промоушен, а он заключается в простых условиях. Заработать 10 тысяч долларов, долларов в определенные сроки. Вот, с помощью команды. А подробности узнаете, опять же, у человека, который вас пригласил. Он поможет вам участвовать в этом промоушене. На событии, на событии в городе Екатеринбург мы проводим большое событие нашей команды в городе Екатеринбург в конце февраля примерно примерные примерные числа, на которых будут давиться различные подарки. Дмитрий говорил уже о них: это часы, такхар, такхор, радо, а, такие вот сумочки для женщин, да, для девушек. Вот, поэтому обязательно, обязательно всем, кто причастен к биткоин-индустрии, кто хочет к ней присоединиться. Вы должны быть все в Екатеринбурге. Мы познакомимся с вами со всеми, с кем еще не знакомы. Это будет, на самом деле, ключевое, возможно, событие в самом начале года, которое уже весь год ваш перевернет. Весь год ваш перевернет нафиг. Вот такое может случиться. Вот. Все, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Это был последний онлайн-вебинар в 2016 году. Весь год был а, очень насыщенный такой, эффектный год был, лично для меня это год а, квантового такого скачка, да и для всей команды, я вижу как все окружающие а, партнеры, люди меня очень сильно растут, и мы вместе растем, вместе ошибаемся, стараемся учиться на ошибках, не всегда получается, Вот, ну по-разному, по-разному, но этот путь он интересный и интереснее идти вместе, поверьте, интереснее идти вместе, людьми, с которыми просто и хорошо, вы еще чего-то достигаете, что-то новое создаете, потому что сегодня мы просто бизнес не только биткоин, не только деньги, это и много проектов, различных соц каких-то проектов, да, которые будут реализовываться в 2017 году. Вот. Это большое движение, которое может превратиться в гигантский проект, вообще в гигантский проект. Вот. И сегодня? Сегодня, да? Сегодня? Что уж сегодня. В общем, ребят, спасибо, было приятно с вами работать. Встретимся в 2017 году в команде «Выполнить промоушен». Всем желаю. Вот. Поздравьте всех своих родных э, и близких Долго не гуляйте на Новый год Потому что впереди еще две недели э, Сумасшедшей, жесточайшей борьбы за промо Давайте заработаем деньги за две недели э, Января 5-7 тысяч долларов Поставьте себе эту планку И давайте шпамбахнем Шпамбахнем, слетаем в Панаму Прилетим еще куда-нибудь, слетаем вот. Все, всем спасибо До свидания Просто бизнес но хотел сказать с Рождеством, с Новым Годом!